Всем привет! В эфире «Универ News, а в студии Диана Шеленкова. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ученые КФУ создадут реагент для добычи нефти в Арктике. Новоиспеченные студенты КФУ продолжают заселяться в общежитие. Может ли молодежное приложение ТикТок нести угрозу жителям Америки? В Казанском федеральном университете прошел совет ректоров Республики Татарстан. Встреча прошла для обмена мнениями перед предстоящим учебным годом в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В настоящее время совет возглавляет ректор КФУ Ильшат Гафуров. Целями деятельности организации являются консолидация усилий и координация взаимодействия ректоров высших учебных заведений Российской Федерации по основным направлениям деятельности вуза. А теперь к другим новостям. Новоиспеченные студенты Казанского федерального университета продолжают заселяться в общежития. Но перед тем, как попасть в комнаты, необходимо пройти несколько этапов. Один из них – инструктаж. Перед тем, как заселиться в студенческий кампус в деревне каждому первокурснику необходимо пройти вводный инструктаж. Сделать это можно в культурно-спортивном комплексе «Уникс» по адресу профессора Нужно 2. Обратите внимание, что процесс заселения будет проходить в две смены согласно мерам предосторожности и предотвращения распространения COVID-19. Иногородним студентам первого курса необходимо иметь при себе пакет документов. В этом году пришлось так первый раз в нашей практике разделить на форму обучения, потому что в связи с тем, что иначе бы было большое количество людей, а так как выходы приказов они разные, это, по крайней мере, позволяет заранее заселить нам некоторую часть студентов. Тем более в этом году мы должны придерживаться определенных мер и правил, которые связаны с профилактикой коронавирусной инфекции. Инструктаж проводит несколько дней для того, чтобы сохранить все меры безопасности. При входе в здание обязательно Температуру. Кроме того, студенты в зале размещены таким образом, чтобы между ними сохранялась социальная дистанция. Обязательно мы очень просим это обязательно при себе иметь маску. Рекомендуем также, чтобы были находились студенты в перчатках и приезжать во время своего графика согласно своим датам и своему времени. Новоиспеченным студентам предстоит организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности, электробезопасности, безопасности и охране труда. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. COVID-19 неожиданно ворвался в нашу жизнь и стал проблемой мирового масштаба. Несмотря на то, что волна эпидемии уже утихла, ее отголоски до сих пор доносятся до нас. Так, довольно большой части иностранных студентов Казанского федерального университета придется остаться на дистанционном обучении. О том, как для них начнется новый учебный год, смотрите в нашем следующем сюжете. Около 3,5 тысяч иностранных студентов КФУ придется обучаться из дома. Студенты не могут прибыть в ВУЗ к нового учебного года из-за запрета на въезд в Россию иностранцев, который был введен 18 марта в связи с пандемией COVID-19. Как только ограничения будут сняты, они смогут приступить к учебе в очном режиме, но с соблюдением эпидемиологических рекомендаций. Все студенты, которые приезжают из-за пределов Российской Федерации, во-первых, сам момент пересечения границы они должны будут показывать справку о наличии, значит, прохождения теста, отрицательного результата теста на COVID-19, не, не ранее, чем за три дня до приезда на территорию Российской Федерации. И, кроме того, здесь они должны будут пройти двухнедельный карантин, и они должны будут на 10-12 день сдать тест на Значит, отсутствие COVID-19, вот при соблюдении всех этих условий, они будут допущены до очного режима. Напомним, что Казанский федеральный университет достаточно плавно перешел на дистанционный формат, поскольку начал использовать его гораздо раньше, еще до начала пандемии. КФУ имеет свои собственные студии для записи видеолекций и также тесно сотрудничает с компанией Microsoft. У нас все аудитории будут оснащены интернетом, связью, да, для того, чтобы такое, такое подключение было возможно. Основной образовательный процесс будет идти по расписанию, Просто дети будут, студенты будут находиться за пределами нашей страны, у себя на родине. И также ровно по расписанию они будут заходить значит, и учиться. Но, безусловно, есть проблемы у нас с разными временными поясами. Все лекции, которые в Microsoft Teams будут происходить, они будут записаны и будут доступны в командах этих, в группах этих значит, студентов. Кристина Андыршина, Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, News. Ученые Казанского федерального университета обнаружили, что подсолнечное масло, которое есть в каждом доме, может использоваться не только в кулинарии или косметологии, но и в процессе нефтедобычи в Арктике. О том, чем уникален, казалось бы, столь обычный бытовой предмет и чем он может быть полезен в нефтяной промышленности, смотрите в нашем следующем сюжете.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 окружающей среде, и для Арктики он, мягко говоря, неуместный. Подробности работы были опубликованы на платформе Energy. Диана Желенкова, Ленардо Влитяров, Универ News. Может ли молодежное развлекательное приложение ТикТок нести угрозу жителям Америки? Дональд Трамп считает, что да. Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете. Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение передает персональные данные американцев властям Китая. Трамп распорядился запретить TikTok США, если владелец приложения компания ByteDance до 15 сентября не продаст его какой-либо американской компании. Компания ByteDance отрицает это заявление и подала иск в суд на Белый дом в противоправных действиях против компании. Действительно, приобретение такой крупной, по сути, мирового масштаба компании – присоединение ее к какой-то из американских компаний, но, в общем-то, положительно бы сказалось, в том числе и на экономических показателях соответствующих структур. Байденс, так же, как и правительство Китая, считает, что Трамп просто пытается поглотить нового быстро развивающегося конкурента в IT-сфере, так как принципиальных отличий в условиях пользовательского соглашения TikTok и того же Facebook нет. Ну, вообще любая информационная система, если она имеет авторизацию и идентификацию, то есть систему, которая определяет пользователя и хранит персональные данные, конечно, имеет встроенные механизмы для того, чтобы были некоторые утечки этой информации третьим лицам. Другое дело, что любая компания, она дорожит своей репутацией и реализует систему мер, которая предотвращает или не допускает утечку соответствующей информации. Напряжение по этой ситуации достигло того, что глава компании Кевин Майер ушел со своего поста, не выдержав давление со стороны США. Сейчас временно исполняющим обязанности главы выступает генеральный менеджер Ванесса Папас. Microsoft и Twitter, в свою очередь, уже ведут переговоры с компанией ByDance о покупке их бизнеса. Нельзя, чтобы TikTok управляли одни руки. У этой компании огромное влияние, но методы своей работы они не раскрывают. Я бы очень хотел, чтобы Microsoft или любая другая компания приобрела TikTok, если не целиком, то хотя бы 30-40% акций. Павел Дуров высказал мнение о том, что из-за данной ситуации в скором времени другие государства смогут использовать оговорку о национальной безопасности для изменения работы всемирной паутины. А нам остается быть внимательными в сети и помнить, что наша безопасность только в наших руках. Кристина Андершина, Фарид Захитаглы, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!